Нам, нам нужны овцы, которых я не вижу пока что еще. Что это вот? Так... Всем привет, мои дорогие друзья. С вами всегда и Саша, и добро пожаловать на первую серию второго сезона магических приключений. Ну что, давайте же начнем. с вами дождались вот этого вот замечательнейшего летсплея точнее его продолжение здесь куча глобальных модов сейчас я вам быстренько о них расскажу главным модом для изучения является мод том крафта как он является как бы своеобразной основой данного летсплея также в сборку входит мод электроблоп с который добавляет новые заклинания мод bewitchment глобальный мод который является продолжением мода вечери и мод Ice and Fire, который добавляет множество драконов и летающих моды глобальные, но по мере продвижения я буду добавлять дополнительные моды какие-либо глобальные не глобальные пока не знаю, но я предлагаю нам наконец-таки собрать вот это вот все и почему-то я не слышу Minecraft, а вот все теперь слышу Итак, забираем все из бонусного сундука. О, смотрите-ка, мы тут с вами сразу можем заметить, э, какие, так скажем, аспекты входят в... В общем, наполняют разные предметы. Я думаю, вы меня поняли. Ребят, мы с вами заспавнились, кстати, в очень хорошем месте. Тут неподалеку есть магический биом, который нам как раз-таки нужен. Есть неподалеку серебряное дерево. А еще рядышком у нас есть деревня в которой должен быть житель торгующий котами и да ребят вам сейчас это не послышалось и реально должен быть житель который торгует котами не нар а просто котами это такой специальный мод вот он вот он вот он кстати по моему это ты да, вот он. А, нужно тебе 13 рыба А у меня ничего подобного пока что нету. Потому что это лишь начало летсплея. У меня даже удочки нет. мне меня ничего нет. Я бомжиха. Ну ладно, давайте посмотрим, что он, мы можем найти в этой деревне. Тут есть кузница. Видимо, нет. Здрасте, жители. Как ваши дела? Чего тусуемся здесь? Слушайте, по-моему, тут реально нет кузницы. О, кстати, эти цветы нам нужно будет собрать, потому что они из мода Electro Blobs который здесь поставлен. Он добавляет дополнительные заклинания и тому подобное. И из этих цветочков мы сможем сами сделать магические кристаллы. это, А, это из мода Таумкрафт, они же тут вот в таких вот очень интересных формах, так скажем, спавнятся теперь. Опа-ча, ляньте, лянти Подождите. Когда вы держите кристалл в руках, ваши пальцы начинает странно покалывать. Что это значит? Быть может, вам стоит немножко отдохнуть. Кстати, ребят, я забыл вам сказать о том, что я перешел на другую версию. Это версия 1.12.2. Поэтому здесь все так непонятно. И, честно говоря, мне вместе с вами нужно будет это все заново как бы, ну, изучать. Там, Тем более, на версию 1.12.2... Там крафт был переработан так достаточно масштабненько. Так вот как выглядит соломенная статуя. Я-то думал, что это? О, господи. <гас> Сова! Привет. Ё-моё, я тоже всех хочу сову. Охереть. Вот это да! Короче, кто не знает, ребят, Bevitchment это переработанная версия Вичери, Поэтому я поставил именно его. Офигеть! Офигеть! Тут еще что-то есть. Слушайте, под этой статуей что-нибудь есть? Под этой статуей ничего нет. Я ломать ее не хочу. Она реально очень крутая, очень классно сделана. Там еще житель парит наверху. Ну, в смысле, он на ветке сидит. А не парит. В принципе, нам нужно будет с вами уже найти место, в котором мы с вами будем селиться. Я думаю, нам нужно найти какое-нибудь живописное место. Хотя с этими шейдерами это будет довольно-таки сложно найти. Потому что каждое место здесь по-своему красиво. Но... Ну как бы извините, там уже немножечко солнце заходит. Поэтому нам нужны будут э, новые инструменты из камня. Потому что у меня ни меча, ни топора, ничего. Думаю, кстати, мы с вами будем селиться здесь, потому что здесь недалеко от магического биома вот этого вот. Вот, а в магическом биоме у нас довольно-таки много серебряных деревьев, которые мы с вами будем использовать. Нам надо будет с вами пробраться в ту часть. В общем, перебраться через реку, чтобы... О, опа, свинки. Чтобы накопать булыжника, потому что я не хочу копаться здесь, ибо мне лень. <т> <fuera> так... Легла Быстро я хочу жрать <связать> А то Так Кстати с этими шейдерами Они так прикольно подсвечиваются Я прям не могу Я так понимаю Нам сейчас будет очень весело Потому что как бы Совсем скоро начнут вылезать монстры Как я люблю я А тут еще знаете что Тут же мод стоит Ice and Fire а он добавляет множество драконов. Там целые кланы драконов, чтобы вы понимали. Это капец. Вот. Пока что я боюсь поэтому спавнить собачку. По-моему, мы с вами нашли какой-то багровый... В общем, что-то из Таумкрафта. Или Бэвичмента. Ой! Это Электроблоб с и мы даже выйти отсюда не можем. Пипец. Помогите, высшие силы. Где я? Почему я не могу отсюда выйти? Что за барьер, ватафак? Я просто пошел за булыжников. А тут такая хрень. И меня не выпускает, главное. Чего? Что это такое еще? Давай, давай, убивай меня. Я все равно не выживу. Вас трое, я один, тем более я без брони. Давай, спасибо, блин. Ну что, мы сами всрали все наши вещи. Думаю, мы сами туда возвращаться не будем. Тем более там какая-то лет... какая летающая лошадь была. Я не знаю, возможно, это был единорог, либо это был какой-то орел. Ой! Да, Энгри зомби, да еще и с катаной. С... Ты что? Об... А бал... Ач... Пошел нахер, знаешь ли? быстрее копаем и рубим точнее потому что эта хрень быстрая что-то по-моему второй летсплей ой, точнее второй сезон будет намного жестче о кстати паучара но у меня нет ни меча ничего ни факелов ни еды так ну слава богу мы хоть там не нашли кузницу по крайней мере ее там не было я не заметил Соответственно, у нас не было никаких ценных вещей, поэтому мне не особо-то и как-то обидно. Ма, стоять! Пошел вон отсюда. Я сейчас его рукой захерачу быстро. Значит, сейчас кто-то сзади подойдет, пихнет меня к нему и все, мне капс будет. Ой, из него мозг выпал. Прекрасно. Кстати, мы тут сможем поесть мозг, чтобы у нас повысился уровень искажения. Или это так уже не работает? Мы получили временное искажение. Спасибо. Так, в принципе, у нас первое оружие уже есть. Уже хорошо. Но у нас нет кирки, чтобы добыть булыжник и сделать каменные инструменты. Поэтому а, предлагаю нам зарыться. О, железо, нифига А, Слушайте, вот тут есть уголь, просто я факела свои прокаркал немножко Думаю, мы, мы туда с вами возвращаться не будем, потому что я не знаю, как оттуда выбраться Ой, немножко не то, извиняюсь Собираем вот здесь все. Тут что, только было два куска железа? Ну ладно, окей Так, в принципе, этого уже хватает на меч И, кстати, я предлагаю нам прописать команду на сохранение вещей Чтобы не было так хардкорно, потому что тут... Uh, довольно-таки много очень интересных драконов, которые готовы убить тебя в любой момент. Поэтому давайте мы с вами Game Rule, Keep Inventory, True. И чтобы нам чат не мозолил, мы его очистим. Вот таким вот очень интересным образом. И сейчас мы с вами делаем топор и меч. Серьезно? Окей. Ладно, пока не будем тратить наше железо, возможно, мы сами еще чуть-чуть найдем. Но сейчас я предлагаю нам вылезти из этой ямы. Потому что вот у нас нет факелов, и тут может кто-то заспавнится, Мы в замкнутом пространстве, и нам придет пипец, в общем-то. А тут вот открытое пространство, все нас видят, мы всех тоже. Предлагаю, кстати, пойти в деревню, там спрятаться. Возможно, у них там есть э, эти шерсть, хотя, по-моему, уже такого не делают. Да, такого уже не делают. Таких фонарей ты уже здесь не найдешь, к сожалению. Ну да ладно, окей, в принципе, не про. А, нет, делают. Вон там я вижу один, <сёк> один всего лишь. А нам нужно три. Ё-моё. Нам, нам нужны овцы, которых я не вижу, пока что еще. <свист> что это? Вот? -па, Парапа! -па -пара ребята, я к вам! <свист> а, там какая-то. <свист> что это? <свист> это что такое? <свист> Вы видели это? <свист> Господи, кошмар, ребята! Главное, ребят, в деревне не селимся, иначе тут все жители пропадут. И самый главное, который нам как раз-таки нужен. А, кстати, а что это за хрень, блин, что это... господи, кошмар. <pulita> <я Bryuk> он даже... А что он через дверь бьет? <.yang> oh. Ох... <сор -starter> Там на, на улице собака залаяла. Пипец, ребят, что нам делать? Как нам отсюда выбраться? ё мы даже, понимаете, мы сами тупо не можем отсюда выбраться. Мы в ловушке. Предлагаю заделать дверь. У нас случайно не убили. ё как нам отсюда выбраться? У нас одно сердце, я не регенюсь, нам нужно отсюда как-то выбраться. Эта хрень ходит за нами по пятам. Лучше к ней близко не подходить. Надеюсь... Кстати, вот сейчас мы узнаем, что это... Было. Ты чё тут так ходишь? Она пропала. Это даже не образень был. О! Овцы, кстати. Наконец-то. Блять, мне кажется, это хрень агрессивная. Чем капец, как агрессивная. Поэтому предлагаю просто уходить отсюда. Я тут смотрю, у вас немножко случился пожар, но я тут вижу у вас железо, поэтому я его сварую. Изумруд? Чего? На такой высоте изумруд? Вы серьезно? Окей, ладно. Нет вопросов. А, -а, а это Dragon Motion. Вот что это. Либо это гнездо какого-либо... Ну да, это, в принципе, гнездо. Ой, я чуть в лаву не упал, ё-моё. Сосуицидник. В общем, Дракошу тут можно забрать себе. Так... Господи, как же страшно. Так. Ой, блять. Тихо. Так, и вот здесь давайте прорубим дырочку одну. И вот это мы сами тоже все собираем. Только вот что делать нам с... Эм, этим яйцом? Фиг поймешь. Точно, факела! факел нужен, Ф... О, у нас дерева нет, фак фак фак фак фак фак фак нам главное забрать яйцо на остальное просто насрать, мы можем вот прям сейчас заполучить то на что бы мы потратили с вами столько, не знаю сил огромных на то, чтобы убить этого дракона края, это же вообще по-моему там что-то зашевелилось либо у меня уже глюки ну, просто не знаю, я сегодня красил. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы видеть больше каких-то лайфстайлов там. Все дела. Так, закрываем здесь все. Вот, валя, тихо. Так, яйцо быстро забрали. Где, как... Да, не надо, вот спасибо. Лунный дракон, яйцо. Какой лунный дракон тут же был? Огненный дракон. Немножко не это. Не смущает? Так, у меня тут земли куча. Что у нас здесь? Ага, вот это какой-то... Так. Нихера тут, слушайте нам вот эти вот все семена тыквы, свеклы, пшеницы, шоп у них. Честно. Честно. Так, бирку забираем, вот это забираем, все, и просто валим отсюда, ой, золото, золото, тихо, сейчас сдохнем. Охереть, вот это мы с вами нашли, конечно, слушайте, по-моему, для первой серии это уже прекрасно, у нас забитый инвентарь, а еще у меня нет мода на рюкзаки, это еще лучше. Ну, слушайте, я предлагаю вот на этой ноте как раз-таки прекрасно и закончить вот первую пилотную серию второго сезона. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Ну, а с вами был я, Сашари. Всем удачи, всем пока.